4. Так может Давайте перенесем? Давайте посмотрим на вопрос о Петрове. Кто за то, чтобы назначить председателя участковой комиссии 1466 Петрова Дениса Сергеевича? Прошу проголосовать. Семь человек. Кто против? Шереметь его против. Кто воздержался? Договоры задержались на машине и понятия. Так, так Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Кто за? Прошу проголосовать. Так, Дальше. человек. Один Дальше. Дальше. Дальше. так, Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Везде Дальше. Дальше. Дальше. Дальше. Yeah. По Светлана Юрьевна. Кто за, прошу проголосовать. Кто против? Вы руку-то будете поднимать? Yeah, за", я за, я воздержалась. Okay. Поддержавшихся yeah. трое. Так, это 69, да? Да. 4,69, да. Так, а, 14,70. Хода, Статьяна да, Сергеевна. Да, да, да, 14,70. Yeah. Хода, Статьяна Сергеевна. Кто за, прошу проголосовать. Да, я воздерживаюсь, потому что Шесть. я воздерживалась. Поэтому это те, по которым... Четыре решения. Так. 1471. Кузьмина Ольга Владимировна. Кто за, прошу проголосовать. Угу. Шесть. Кто против? Один. Кто воздержался? Трое. Сейчас я скажу, кто. Так. 1472. Петров Ольга Алексеевна. Кто за, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? 4. Петрук вообще новая. На да нее какие-то взгляды уже нет. Ну, Она э, э, Сейчас я хочу, а я, хочу, я, хочу я хочу сказать, что я по Петрук за. А а потом а да, нет, по Петрук я, я за. Это 72. Так, Весенкова Наталья Васильевна из 1473. Кто за, прошу проголосовать. Так, 14.74, Правда. Простите, а я вас раздержала. А, трое задержали. 7, да? Так, э, 14.74, Прокофьев Елена Александровна, кто за? 7 человек. Кто, кто хочет? Он? Я против. Один, раздержали, двое. Так, 14.75, э, Карабанева, Надежда Владимировна, Ноэлька. Кто за? Прошу проголосовать человек воздержались? Против кто? Воздержались. Трое. Так. Клюева Лариса Юрьевна. 76 комиссий. Кто за? Прошу проголосовать. 7 человек. Против? Воздержались? Один против, трое, двое воздержались. Так. 77. Большакова Наталья Ивановна. Кто за? Прошу проголосовать. 7 за. Против. Один. Двое воздержались. Так, 1478, mm -hmm. Гаранина Ольга, mm -hmm. а все, а, мы с... не рассматривали, mm -hmm. да, мы ее исключили, берем исключили. список расстава, 1478. Я позвонил. Да, поэтому это звонок. Может быть, яблоко да. попробую? Почему бы нет? Отлично, Тем более, что там есть, человек, который компетентный вполне. Там же есть список комиссий. Да. Да, да, очень просто. Нет а просто. Не просто. Не просто. Да, не Поймите, оно у вас не появится и не изменится из-за того, что вы начнете бурное обсуждение 20 минут, но и не ставите вопрос на голосование. Почему? У вас есть право, как у члена комиссии, так, мы вместо Гаравины ввели список, список Игнатиеву Огин, по месту работы. Так, а оглашаю список. Парламент список. Лутова, Любовь Дмитриевна, партия Родина, Грешников Анатолий Иванович, партия Роста, Дубровина Виолетта Андреевна, патриоты России, Крыжановская Татьяна Сергеевна, за женщин России, Ларютин Анатолий Анатольевич Яблоко, <связать> Павлова Ирина Владимировна, муниципальный совет Народный, ой, Невский округ, Салютин, Кирилл Леонидович, Суидливая Россия, <связать> Саму Существенную Станиславу на работы, Соколова, Общественная организация «Апрель», Толов Дмитрий Михайлович, «Единая «Дмитр» Россия», Толова, Ирина Анатольевна, партия Зеленые, Черкова, Анна Сергеевна, ЛДПР, Чуриков, Вадим Александрович, партия «КПРФ», Игнатьева у по месту работы. Я оплатила весь список. Кто у нее был замок? Я предлагаю... Uh -huh. Давай, Лари. Представитель Хорошо, а какие он... еще предложения? В не м да. с решающим голосом. не состоял? Да. что То фамилия Нет, а он был в этом году. он был. Он был. Он был. Он был. Он Он Он был. Он был. Он Он Какие еще будут предложения? Предлагается от Ольги Владиславовны кандидатуры Ларютина Анатолия Анатольевича Анатолиевича, представителя партии «Яблоко». Какие Просил еще будут предложения? Потому что яблок до этого не было. Не было не доход, а сейчас, я, там, Нет, ваша Какие еще будут предложения в этом году на работу с войной. Хочу просто, чем комиссия еще? Я хочу, чтобы вы обычно начали с а, был а он один год работал, сейчас он раз? В этом году он точно был. Вы сказали, Павлова да? замка. А кого вы предложили? Павлова здесь нет. А, нет, есть. Павлова Значит, самом была Павлова Ирина Владимировна, ну, чтобы озвучить вам. Угу. Ирина... Какой 8. год рождения? 8. Смотрите, 7. а вы Она и поможет. Семьдесят да? Заместитель поможет новым председателям. Прошу. Обратите внимание, что при описанных нарушениях в 1478 зам и секретарь, которые не остановили председателя подобных нарушений, мне кажется, да, не лучшие кандидаты. Да. Универка, Просто с хотя бы сообщили быть. бы председателю, что нарушает закон. Вот так, будем, значит, зам, зам председателя была Павлова какого года рождения. 79. 79-го года рождения секретарем Ладно. была Толова Ирина Александровна, 61-го года рождения. 72-го. 72 -го. А, Валюте, какие-то более подробные информации, где работает Академия Чепакова по года рождения? Ну, это надо сейчас. документы делать, поставайся, Будет поставайся, работа поставить. на выборах. Сколько у это же это нарушение. Ну, да, ну, по вашему что я не А представители у нас вы нашли папку? Как раз-таки не строительство молодежи, как он соответствует критериям, да, Рагбарумак, а то, о том, что он должен быть молод, но не слишком <свят> молод. но не слишком да. Вот второй молодежи. да, значит место работы Ларютина натура на случай о стратегии рост системный администратор прекрасно подходит чем комиссия 74 75 -го, 2013 -го года салют так. О, Сейчас мы абсолютно да, в Майд... Это же комиссия. Да, да? это же конец, а мы все угадаем, Согласен, свободен. Ну, я согласна, там половина не работает. А, информационная не работает? Временно не работает. Может, Салютина Кирилла Леонидовича, представителя партии «Справедливая Россия». Ой, да, в Россия, год рождения, 94-й, э, высшее образование, экономика, бакалавриат Международного банк, банковского института. Да? А первым же яблоко прибыли. А еще Я оглашаю кандидатуру. Можно огласить кандидатуру? Конечно. Вот спасибо, Никита, как раз там. Виктор Виктор Виктор. Виктор. Виктор. Рогов, рогов, рогов. Спасибо да, вам. Спасибо вам. Значит, диплом имеется бакалавра, копия книжки. То есть как бы документы имеются все. Заявление согласие имеется, фотографию даже имеется. Так опало что? Не падено, не разбирается. У меня фамилия ну что, смотрите, товарищи, у нас есть, получается, если брать по опыту работы, по предыдущему, то у нас есть зам председателя Павлова, есть секретарь Толова, есть две кандидатуры, которые предлагаете вы как член комиссии. Валючем Анатолий Анатольевич от партии Роста и... от партии Роста, извините, от яблока. От яблока. И салютин Кирилл Данивич от партии Справедливой России. Ну что, какие будут мнения? для Расселюсь. того, чтобы слегка нарушить вашу партию не хотела поднимиться всем а я бы председовала где же, где документ я беру на Валерию Анатольевичу давайте, давайте голосовать людьми, делаю что-нибудь не в этом дело просто аллюминия фамилия Занякости на да, самом да, деле да. можно бы, конечно, людей спросить хотя бы и не стать председателем для начала, да может, мы, ли, мы, мы, мы так, мы так, так а, и узнаем когда да. ага. да. да, да, да. закон не, не требует закон это, да. но это как-то глупо его не, не спросить да. да. а вот ровно решаем его активность Валерий вот телефон салютил а вы его? а вы его знаете? я его не знаю так вот телефон его его номер возьмите его номер возьмите не знаю, что мы не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не, да, right? да. да, не, а а, не не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не не знаю, не знаю, не знаю, не вы так сказать. не решаете таким вопросом. Серьезно. Человек на, а за... да, на выборах да, Мы не решаем по щелчку. Да, ну, как не шоу? Шоу. Он как это Он в туалете сидит, а мы ему говорим. Вы будете председателем? Я мы спрошу, отвечаем. с в или нет? Да. А да, да с это с не не серьезно, Этот вопрос бы не возник, если бы рабочая группа, подбиравшая председателей, не ставила явных нарушителей. Сейчас Рабочая группа не, Я не от данных наверное, вот и никто не нет, уже дело заведено. Поэтому рабочая группа должна составить не из трех человек. А, наверное, все члены комиссии должны участвовать. Из членов комиссии, что решающих, конечно. Ларетин Анатолий, я с ним связала столько, что прекрасно. Я была холодютин, согласен быть председателем. Проблем не возникли. А вы это неправда, мы приходили к вам. Чтобы свою помощь как-то не приходили. Помощь. Это надо было мировой на, Не и когда? Я вижу. Самоуказание. Самоуказание. Самоуказание. Самоуказание. Самоуказание. Самоуказание. Самоуказание. Самоуказание. Самоуказание. Самоуказание. Самоуказание. Самоуказание. Самоуказание. Самоуказание. Самоуказание. Самоуказание. Самоуказание. Самоуказание. Скажи, пожалуйста, если у тебя... Только вот, если ты ты будешь согласен. Я не скажу же комиссия? Здесь не думают о Леонардо. Согласен. А, это я не что это не так. Понял, что это не так. не так там не было А, там были какие-то? Ну, можно потом посмотрим. никаких объяснений, никаких Если там такого отсюда... Понимаете? я человека в совещательном Ни одному из нас не звонили, даже на комиссию Я не про это вообще говорю. Это избирательное же, смысле, слушайте, там курят. давайте хорошим. две минуты перерыв. Курить ну хочется, это это не нет. там курить, но тоже хочется. Перерывом же только с ней можно решить. Будет полномоченными Если конечно хотите вы А у нас Протокол у 5 ну, минут, да. пять попал, минут перерыв председателя появилась что я не Не знаю, у меня я не буду прерывать. Достаточно интересно? Да. Через полчаса и пойдем. На а следующий? Сколько? У тебя в 37. ничего и не было. А теперь научились. Ну, Один человек должен. Вот он и должен. Марина да, и сидеть. Так а смотреть. если Марину не спрашивали. А я не иду. А кто это спрашивает? Она должна сидеть. <свот> да. Почему э, да. э, э, я? Э, я призевал, прозевал. Я молчил. Я молчу. Почему здесь прозевал? А потому что не потом документы. документы что <свот> знает? чувствую. Пожалуйста, Делай нам, пожалуйста, фоточки с Глебом, как мы вот тут два. Это удостоверение, чтобы было видно. У меня тоже с карта просто от своего. свое. У нас есть свое фейки. Оно просто в Они решили сами. Нет, 22, не знаю Ну, что свежий В ноябре Затем ее за ремьер Штрафы ВВД залетят 154 Ну, приказ к журналисту Пятого, бойся, я это тоже Пятого забирали, нет Меня нет Кого-то там пятого тоже приносили ну, и удостоверения. Так все ушли. Угу. На улицу. А, На да? улицу курить. Все ушли, курить. А вы не курите? Мы? С 12 -го года я не курю. С декабря месяца. Курить хочется все время, сил нет. Я, седьмой я не куриль, сейчас я не ухожу. Разбунтовались. Ну, а ничего интересного сейчас было, 5 было. 5 человек. Просто не Пошли? Он, он Не ну, угу. списки. ну, это то, совсем край Это нет, там, где нет, форума нет. не было, да? Ты в какой час идешь? 3 третий, седьмой? Или? Произошел, а конфликт. седьмой Произошел конфликт. А в седьмой то будет. В муниципальных образований. Седьмой в час было. И в сумстве. Ну, должно было. было быть в час, туда Произошел Произошел своих людей. М -м -м но Высоцкий, Педра, не имену, чтобы любить своих. В чем здесь? Это вот, все. Все, все. все. Я, его, я, Нет, я понимаю. Нет, да ради бога, хоть 33 конфликта. Но коллегиальный орган, территориальные избирательные комиссии вполне могли бы, увидев а каким противоречия... Какие противоречия? А в они реш... противоречия? Есть Нет, зачем вы, приняли тогда, зачем вы приняли документ о направлении Они обязаны все принять. Они обязаны все принять. Тогда вы должны как-то обосновать, почему берете это не берете это. Они принимают все, а дальше смотрят. Документы основательные я последнюю очередь поддерживаю Высоцкого, вот просто просто это будет вы, последний вы, человек вы, вы на наследстве, которого я поддержу. Но вот. Нет, но я поддерживаю прозрачность процедуры. А, прозрачность. а, прозрачность. а, прозрачность. а почему вы не прозрачны? Это надо было обсуждать. Довести до сведения, сообщите ЧПРГ, им, что, что мы ваш да, документ я не рассматриваем. Мы, что, честно, мы что ваш что документ не принимаем а во внимание, не соответствует законодательству. Вы получили сразу, у нас ситуация, надо сразу сообщить. Сообщите, мы ваш районный документ не рассматриваем. ЧПРГ от ядра. Сообщите сразу. Конечно. Я думаю, что они знали это. Я даже уверен в том, что, что, что они это знали. Ну, ну, ну, я ну, даже уверен. надо выглядело, что, что они Х, Конечно. Да. И, будет, дело, и всегда будет выглядеть знали. так. Поэтому, Поэтому, я понимаю, да. что вы любите всякие там эти тайные ну, вот эти они вот, вот Они так. А, а что тайные? Но в этой ситуации приходит документ, противоречий другому. Нет, подожди, есть документ, который не разматривает, он противоречит вот этому. Человек уверен, что он принес правильный документ. Послушайте меня внимательно. Себе так. 16-го, 16 го Человек приносит. Подождите. человек, человек, человек, приносит. Человек вчера приносит. Приносит вчера, сказать, заверенное бюро региональное отделение. партии список на председателя. Вот приносит. И, да. и председатель Тика, я, я потом пошел, сказать и спрашивал, представитель говорит, извините, до рабочая группа вчера закончила заседание. Но вместе с тем мы это озвучим на заседании комиссии. Комиссия будет принимать решение. Я понимаю, что после, я то, что после, я потом сказать, связался с региональным и сказал, что это ну не делается. Баштовский недель был, что вчера было, все известно. -то. Ну, у нас, да, у нас девочки. туда, у А, да, Я, так, что не раз раз раз раз. я Вы мне не ответили? На нет, вопрос, это. Почему ваш ровно 110-м дала по количеству количество Потому что она заинтересована в выборах... Я считаю, что... 50. Я, 50. я считаю, что... А РФ? Вот мои списки. РФ не вот мой список. Мои... А вы им даете направление? Вот Это мой список. Вот мой... Подождите. И телефоны есть. Правильно, вот. все. Телефоны. Вот мой Конечно. список, а вы им подавали от регионального отделения. Ну Правильно. Я с вами несли а, список. Я с вами даю направление. Все понятно. Список тут... Откуда пок... вы, вы взяли? 110 человек из Песс-Пайдли в России. Слушай, послушай, меня не Дело нереально. Это же известное дело. Из Вячеслав, здесь, Владислав, здесь действующий был депутат законодательство собрания. Ложичков, как вам известно. И он был. И он является председателем районного отделения, справедливо России по Невскому району. Почему ему не должно быть весело? Вы знаете, что справедливо России рекомендовала Сосевастьянову, главному гигинатору Газвыбора. Кто рекомендовал? Кто рекомендовал? Когда? Он в в когда? Он входит в ТИК от Справедливой России? Нет, в нет, пироса? нет. В прошлый раз. Нет, ну, от от когда, роста, он укрывал, когда он махнувал? Когда нет, махнувал прошлый? не, за прошлый. Он нет, нет, нет, да. нет, прошлый. Нет, ну, не, нет, Это за прошлый. Вы или его это? Вывели, он? А да, он отрос. Рост теперь предоставил, то есть нужный человек будет мухлевать, партия дает направление. Сейчас она росла. Теперь он а до этого он был. Ну, спорте, России, и новому на дала направление. Я пока не возражаю. Она справедливой смысле от А Отступили Отступили России? Нет, нет, Нет, нет, нет, нет, нет. На а вы, а но я лично Нет, но Может, он душитесь? Нет. А почему ну сила Ничего не сейчас. не выделил. Я Потому что он был из муниципалитета, они выставляют сюда. Слева Россия умеет договариваться. И на Черную речку. Пистолетом я договорил. Я сомневался. У вас охоронечее ружье, у нас никто не никто не хочет, Смотри, ну лучше бы Николая взяли, Такая так я вещь даю, чтобы он прошел. ребятки, дай бог. Я же говорил, его надо в первую очередь отправлять. как Да нет, у меня будет возможность Через окно? Открыть, открыть, надо чуть-чуть Я сплю, Я за Похоже, он еще поедать пошел, не только перекурить, А ведь Что? шел за нами сам сам сам Да он за нами, просто я уже посмотрел, как это коло мне да, А, нету. Я встретил его из дома. Я встретил его Я встретил его из Я встретил его из дома. Я Зато зато, Кто вам разговаривает? Да. Кто вам разговаривает? Да. Кто вам разговаривает? Да. Кто вам разговаривает? Да. Кто Это уже время за я я вам Да. А Возьми Наши, наши гости многоуважаемые, ну, значит у нас в начало качестве для назначения в качестве председателя три кандидатуры. Первая кандидатура озвучила как председатель только я. Предложила на должность председателя бывшего заместителя председателя Павлову Ирину Александровну, которая работала заместителем председателя не один год. 79 -го года рождения, высшее образование инженер. Вторая кандидатура, предложенная членом комиссии Шереметьевы, это Валютин. Анатолий Анатолий комиссии. И третья кандидатура это Салютин. Салютин. конечно, Салютин. Предлагаю поступления Салютин. Первым Салютин. предложение Салютин. Салютин. Да, да. Салютин. Салютин. Салютин. Прошу проголосовать, кто за то, чтобы назначить председателем комиссии Павлу Амирину Александровну. Раз, два, три, четыре, пять. Кто против? Три против. Кто воздержался? Двое воздержали. В случае спора, господи, 5, да, кто еще выдается Так, ну это мы отметим, особенно. Итак, мы, мы можем председателям комиссии утверждаться, Павлова и Алина а Александровна. <смех> Они могут давать больше голосов? голосов? А, а если остальные давать <смех> больше голосов? Давайте полную пацану а, как А, за то, что закон можно? А почему не нет? А почему нет? Вот это меня случилось. Нет. За, за, за разных людей в смысле не нужно голосовать. Может быть, сейчас нет. Можно нет, потому, конечно. Было, Те же самые люди, которые будут голосовать друг другу. Но здесь я воздержусь или там против проблемы. Да. Да. Расклад голосов же, понятно. Да. Кто, кто как будет, да. за, Мне кажется, рабочая группа в этой ситуации должна быть голосов меньше, чем. Да. Потому что нет. они а уже а причем не запустили. Нет. Нет. Как так и все остальные. Вы, вы уже здесь совершили ошибку, назначая горанину. Поэтому может, может, мы... стоит обратить внимание на мнение других людей. Ну в чем вас не проголосовать? Можно устроить рейтинговое голосование, когда можно это голосовать это за, за всех кандидатур. И проголосовать а за всех будет. трех. Кто наврет больше, может, тот опять у нас кандидатура рабочей группы. Рабочая группа уже за нас проголосовала, рекомендовав ее на должность председателя. Ну, честно говоря, ну давайте проголосуем без миши в ничего вас не получится. Это не наше наблюдение, это и наблюдатели. А Нет, больше не пропаскивать, ну, мы вас больше не голосуем. Да, да. По мере поступления предложений я ставлю вопрос о голосовании за кандидатуру Нарютина. Кто за, прошу проголосовать. Это я Четыре. Кто против? Четыре. Кто сдержался один? Так, ставлю на голосование кандидатуру Сарюкин. Кто за, прошу проголосовать. Один. Кто против? Сколько? Я не посчитала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Кто воздержался? Бойл. Таким образом, проходит кандидатуру проголосовать. Так, 14,75. 14,75. Только голосом председателя, значит, мы решаем этот вопрос. В случае разделения голосов председателя. Да. 479 общем, Виктория Александровна. Кто за? Прошу проголосовать. Так, 7 человек. 4, 7, Мы еще пока за 7 человек за. Скрытник Виктория Александровна. 7, 7 человек за. Против. против. Кто? Кто? Кто против? Нет, воздержались. Трое воздержались. Так. 80. Солонисин Кирилл Евгеньевич, новенький. Кто за, прошу проголосовать. Так, семь человек. Кто против? Кто воздержался? Трое. Трое ну, воздержавшихся. Ну, 1481. Шукшин Борис Анатольевич, новенький. Кто за, прошу проголосовать. Семь человек за. Могу против есть? Я вопрос задать, они опытные, если они новенькие. Да, да. Как, а председатель. Не как председатель новый, а с опытом работают. Да. Да. Естественно, мы только сухим работаем. Кто против нету? Кто воздержался? Трое, да? Так. 1482. Чапская Анна Анатольевна. Кто за? Прошу проголосовать. Семь человек. Кто против нету? Воздержались трое. Так. 1483. Сумкина Татьяна Николаевна. Прошу проголосовать. Кто за? Семь человек. Против нету. Воздержались трое. 14.84. Гарбаренко Наталья Андреевна. Кто за, прошу проголосовать. Против. Нет. Против. против. Один. И двое воздержали. 85. Борисов Василий Владимирович. Новенький. Кто за, прошу проголосовать. 7. Против. Нету. Воздержались трое. Правильно? Да. Так. Беликов Александр Викторович. Кто за, прошу проголосовать. 86-я комиссия. 7 человек. Кто против? Я против. Один против, двое вы воздержались Так, 1487. Борисова Абелия Анатольевна. Кто за? Прошу проголосовать. Можно, можно я дополню что у нее нарушение повторялось? Давайте закончим голосование. Или, или мы... Я помню, Процедура голосования идет. А я, нет, я хотела бы обратить внимание, что здесь нарушение у нее повторяется. То есть она а не мы этими нарушениями. Не ну, мы приняли, не мы не решили, что мы примем для использования в работе, для того, чтобы в дальнейшем она да, конечно. Поэтому не надо мне препятствовать Я не препятствовать. Я Я препятствую. вам обратить внимание, уважаемых членов комиссии, в том, что здесь нарушение логических соотношений дважды упомянуто. То есть это вообще глубокое это, это привело к отмене результатов выборов? И тем не менее, это зафиксировано как нарушение. Поэтому она продолжает нарушать, мы ее уже... Вопрос, только в, том, кем зафиксировано. -го Вопрос только в том, кем зафиксировано. Здесь она итоги сдала. Газ выборы, единые данные, как это может быть нарушением? Это зафиксировано. Газ и выборы не принимают протокол. протокол, если есть нарушение логических соотношений. И Хочу, чтобы вы тоже меня услышали. Тем не менее. Выборы, не пропуская протокол. И результаты не признаются. А здесь, в данном случае, таких у вас выводов нет. Хорошо. За Борисову человек за... Кто против? против? Конечно. Один против, было воздержать. Так, Чуркина, Галина Ивона, 488. Кто за? 9 человек за. Кто, Кто против? против? Один против. 89. Краснянская Марина Юрьевна. Кто за? 9 за. Против? Один. Только что сейчас. Не боюсь. Фамилий, совместно, что так, 14 девяносто. Чесняк Наталья Валентиновна. Кто за, прошу проголосовать. Девять. Кто против? Один. Так, тоже Черка Михайловна. Кто за? Четыре девяносто один. Девять. два. Щупейда, Виктория Вадимовна Новенкая. Десять. Одиногласно. Так, 14 девяносто три. Милана Кто за? Прошу проголосовать. 9-10. Так, 10. Ташилова Дарья Николаевна, 94-я комиссия. Кто за, прошу проголосовать. Единогласно. 14.95. Бережанская, Новенькая. Кто за, прошу проголосовать. 10. Апатова Анна Вичлавна, 96. Номинка. Кто за, прошу проголосовать. Единогласно. 10. 14.97. Цацурина Ольга Александровна. Кто за, прошу проголосовать. 9. Против? Один против. 97, так, девяносто седьмая, да. Четырнадцать девяносто восемь. Татьяна Владимировна. Кто за, прошу проголосовать. Девять. Кто против? Один. Так, девяносто я комиссия. комиссия. Кузнецово Талия там, это, У нас там были серьезные нарушения. Все эти принятия решения о <просить> пользовании мобильным телефонами и прочее. Они обнимили поток своих решений. Во-первых, во-первых, никакого запрета в мобильным телефоном не было. Вас ввели в заблуждение. Как? Проект решения звучит. Проект решения звучит. Об ограничении мобильной связи. Mm -hmm. О запрете не было и речи. Запрет был произведен на территории 24 отека одним из председателей самостоятельно. А в этой комиссии было только об ограничении мобильной связи. Это разные вещи. Mm -hmm. Об Ну mm -hmm. yeah. не запрет, правильно говорю? Запрета не было, было ограничение. В решении yeah. читали. Uh -huh. Это называлось ограничением, yeah. да. но суть заключалась в том, что. Суть в чем? Пользоваться. Помещение для голосования не рекомендуется. Рекомендовано разговаривать по телефону в коридорах или в других <связать> помещениях. Но говорю, вообще по необходимости. Поговорить <связать> по телефону. Да я вам сейчас решение распечатываю, что он мне рассказывает. Я я написал. Там нет такого, ребята, ну поверьте. Там ограничение мобильной связи. Даже члены комиссии школы не имеют право пользоваться телефоном вне служебных Вот что Там нет такого ограничения. Мы продолжаем назначать футбол. получается, нельзя достать телефон, нельзя его при себе иметь. Это имелось в виду. Нельзя фотографировать. То есть фотография девчонка ⁇ это не разговор по телефону. Давайте мы не будем в одну кашу. Это пользование решать. телефон? Нет, там написано, об ограничении пользователя. И там написано, что разговаривает в помещении, где голосует. Это ответ, а не то решение комиссии. Так, есть это решение комиссии? Я просто активирую Это да, что... Нет решения. О запрете не было решения. Было решение об ограничении, которое они же отменили. Просил да, Савач. Да, давай. И Наталья Анатолий Царум 499. Кто захочет проголосовать? 9. Один груп. Пятнадцать два ноля. Комарова, Ирина Единьевна, Кто за, прошу проголосовать. Ирина Недунов. Ой Ольга. Да, Против. Против. против. Да. 15 Жигула, Галина Алексеевна. Кто за, прошу проголосовать? Восемь. 9. Против? Что там? Жигула следующая тоже будет? Против есть? Да, да. Против Жигула я Галина Алексеевна. Там да. Там дальше следующую снова Жигула. Да. Редкая фамилия. Да. Так, против. Пишу. Вы знаете, а кто? 15.02. Жигула Марина 2. Владимировна. Кто за, прошу проголосовать. 10. А то, что одна фамилия. потому что дочку вырвите из состава комиссии с председателей. Это приветствует у нас, между прочим. Рекомендуется даже выращивать членов семьи с председателями. Так, 15.04. Вишневского, Валерия Анатольевич. Раз рекомендуется врачу. Девастические врачи нужны. Растить, растите в семье своей председателями будущих. 15.04, лишь несколько, 10%. 10 15.05, Иванова Мария Сергеевна, новенькая. Кто за? 10. 15.06, Грибова Недовна, кто за? Прошу проголосовать. Против? 1. 15.07, Фабрикова Ирина Викторовна, кто за? Прошу проголосовать. Против? Воздержался? 1. Против. Так, а что не понимаете? Так, 15.08. Филиппова Татьяна Ивановна. Кто, прошу это пни. Кто за? прошу подписчиков? Подождите, пожалуйста, у меня есть э, по поводу этой кандидатуры. Я знаю, после того, как я была назначена председателем Филиппова, этой комиссии избирательной, неоднократно обращались в Бросьбе о том, что они просят назначить председателя, который это книг психо психоневрологический э, это особые дети. Люди. Ой, извините, это взрослые люди. Ну я, Они ведут себя как вот. С ними надо иметь работу. Была назначена председателем, неопытная. Этому учреждению председатель, которая фактически и не работала. Потому что это специфика. И члены комиссии просят, чтобы председатель был, работать работать с этими людьми. Вопрос можно? Вы сказали, и не работала. Вы что имеете в виду? В качестве кого он не работала? Как председатель за три месяца? Мы уже знаем, начинает работать комиссия. А, Она Она должна... Они, Они должны. Была работать. назначена председатель да. в году. Работала в четырнадцатом году. Она безупречно отработала в 2018 году, шестнадцатом году. К ней ни одного замечания нет. Это первое. Второе. Со стороны сотрудников психиатрический журнал номер 10 обращения, Они в адрес территориальный номер 5 не было. Вверху, было. Нет смысла врать нету. Не обращался а никто. Хотела, и еще обращаю ваше внимание, что, знаю, что касается медицинских выглядел. показателей. Филипп Лакатьяна Ивановна является заместитель начальника отдела здравоохранения. То есть она тоже по образованию медик. Говорить о медицинском образовании. Угу. Поэтому я ставлю еще раз вопрос. для Хотя уже угу. проголосовали 7 человек. И была просьба. Так, да. 8 Есть человек раз. против, воздержались. <как> так, 15-0. 15-0. 15-0. 15-0. 15-0. 15-0. 15-0. 15-0. 15 15 0. 15, 0. 0. 15... 0. 10. 10. 10. Игоревна, кто за, прошу проголосовать. 9. Кто против? Один против. За. 15-10. За. Да. Так. Да. 15-11. Теплова Екатерина Николаевна. Кто за, прошу проголосовать. Против? Один. Так. 15-12. Термолина Елена Борисовна. Кто за, прошу проголосовать. 9. Против? Один. 15.13. Славеол Галина Николаевна. Кто за, прошу проголосовать? Против. Один. Так. 15.14. Макарова Трини Сергеевна. Новенькая. Прошу. 10. Сергеевна новенькая. Прошу проголосовать. Кто за? 10. 15.16. Лисонский Сергей Викторович. Кто за, прошу проголосовать? Не вижу. Маринеха. Маринеха. Там там ну, в списке? Нет, ну, а? ну, уже... В списке. 500, Нет, это в этом списке. По нашему вот, вот в По нашему списку. Маринеха. Маринеха. Маринеха. Маринеха. Кто за? Маринеха. за Маринеха. Маринеха. Маринеха. Маринеха. Маринеха. кто Маринеха. Ну, я не имею то, я Вы определитесь, а, Ольга Владиславовна. Я, а, я в Ну, как можно озвучить, наверное. Все-таки время-то идет. Так, 15-17. Шашкова Ольга Васильевна. Кто за? 9. Кто против? 1. 15-18. Жигала Марина, Марина да. Вячеславовна. Кто за? Да, подождите, третья Жигала уже? Там нет. Жигула. Там Жигула, а здесь Жигала. А какая прелесть. Я ну, тоже обалдила. Дальше, делала, дальше делала будет «Жигулу». Очень хорошо, что предупредили. Нет. «Жигала» Марина Вячеславовна, 15-18. Кто Назад. за? Прошу голосовать. 10. 15-19. Цыколова Светлана Васильевна, новенькая. Прошу проголосовать. 10. 15-20. Дегтярева Ирина Ивановна, кто за? Прошу проголосовать. 9. Против? 1. 15-21. Новенькая. Романова Екатерина Николаевна. Прошу проголосовать. За. 9. 10. 15.22. Храмцов Владимир Александрович. Кто за, прошу проголосовать. 9 против 1. Так. 15.23. Новая. Мылова Ирина Николаевна. Кто за, прошу проголосовать. 10. Так. 15.24. Фролова Анжелика Николаевна. Новенькая. Прошу проголосовать. Анжелика, а тут другая. Выращенные. Члены семьи. еще раз. Прошу проголосовать. 9, 10, да, десять. Значит, 10. 15, 25. Малявина, Анна Юрьевна. 15, 25. Малявина, Анна Юрьевна. Кто за? Прошу проголосовать. 9, против. Один. 15, 26. Александрова Алла Ларионовна. Прошу проголосовать. Кто за? 9. 10. 15, 26. 15, 27. Корнеева Татьяна Михайловна. Новенькая. Прошу, 10, 10. 15, 28. А, Бондарь Вадим Леонидович. Кто за? Прошу проголосовать. 9. Против? 1. Так. 29-я комиссия. Поршнева Елена Константиновна. Прошу проголосовать. Кто за? 9. 10. 15. 15 30 Новенькая. Иванова 40. А 15. Кузнецов Денис Валерьевич. Прошу проголосовать. Кто за? 9. Один против. Вопрос дня и и не было осознания по поводу того, что процедура все-таки отбора ворезь, председателей оказалась... Ваша да. Маши, маши, не да, хорошо. Да, да. да. а да, а да. да. а еще что да. абсолютно да. что заранее нам никто не Они будут а а отбираться как нужно абсолютно. Вы члены нет. комиссии, вы Поездки можете познать на голосование изменений в числе состава состав. То, что если вы отсутствовали Азистане, на цистане нашей территориальной комиссии, это не значит, что вы не были. Вас в этот день не было. Не всегда. Ну не надо, не всегда. Вас не было в этот день. В этот день вас не было. Юрий Александрович Лечит, хочет да. сказать. Да. Да. Я опять Прошу, возвращаюсь к списку в. Да, и проделанной работе. Огромный. Ну, Субъем, да, компания, э -э наших коллег. И Слово благодарности уже от себя что я и говорил, на самом деле, мне кажется, эта работа была полезна, однозначно она была всему городу. Я сегодня такие списки видел, не только в Невском районе. Что я здесь, что я для себя отметил, то что больше подавляющее всех возможных нарушений с додательной данной таблицы как нарушения, они вот проходили в 2000 году. Вот я смотрю, аномальная концентрация явки, 2014 год, 2014 год, 2014 год. Есть 18, но очень мало. В основном все нарушения 14 года ⁇ это компания муниципальная. После этого у нас была еще компания 16-го года, да, дефеты обложки И наша, наша да, компания Госдумы 16-го года и компания президента. То есть, как я понимаю, получается, люди исправлялись в 14-м году. Вот эти нарушения фиксируются, да, по этим фамилиям. Мы постоянно занимаемся обучением, да, этим занимается и Центральная избирательная комиссия, естественно, и возглавляет эту работу, и Санкт-Петербургская не остается в стороне, естественно, Центральная избирательная комиссия учит и, мне кажется, будет учить свои уйти. Мы, кураторы данного района, с в этой работе, я думаю, будем с удовольствием привлечены. Участвовали. И участвовали, и будем участвовать. И мне кажется, что все это действительно полезно и оно будет учтено, поверьте мне. То есть это не прошло даром и несколько фамилий будет. Спасибо за работу. Сейчас... Я... Значит, э, ситуация следующая. Пошли. Размечтался, Олег. А пошли у нас, кстати, будет. У нас сегодня принесли торт и виноград в честь дня да, рождения. Поэтому сейчас будем пить чай тортом. Не разбегайтесь. Последний вопрос о зачислении кандидатуры в резерв состава участковых комиссий. Ситуация следующая. По закону, по пункту методических, 4, 7 и 9 методических рекомендаций Центральной избирательной комиссии по порядку формирования резерва, те кандидатуры, которые не прошли состав комиссии, не были назначены, не подлежат зачислению резерв. Таковых кандидатур у нас на сегодня 264 человека. 261. Всех тех, у кого есть документы, согласие на только на назначение. В чьем это Были случаи, когда подписано заявление на назначение членом комиссии, а там следующая строчка идет. Очень много заявлений, в которых отсутствует подпись на согласие в резерв. Обращаю ваше внимание. В этом случае мы не можем дочитать четверть резерв естественно, это понятно. Поэтому мы отобрали только тех, кто дал согласие на исключение резерв. И таких у нас 261 человек. В список оглашать? Скажите, пожалуйста, вот, э, из списка районного отделения Единой России вошли туда? Мы вообще не принимали выбор на рассмотрение нет вы приняли когда вы поставили подпись в этом когда входящую нет да. вы должны были рассмотреть и как-то отреагировать на него дать нет. ответ ну подождите как в любом э, поставленном вот ну, сегодняшнее заседание вы... нет, комиссии не является ответом сегундочку. на все нет, никто не нам отменял пыль. эти трехнедельные вы приняли Посмотрение. Посмотрение. Да. вы приняли да. значит если это ну не на комиссии же должно было, есть определенный ответ, время отведенное. Нет, подождите. Наверное, вы должны быть в принципе. Если это бы обращение в адрес территориальной избирательной комиссии, в этом случае мы обязаны э, да, письменный ответ. Так. Если это были документы, поданные в порядке, предусмотрены рекомендациями для рассмотрения комиссии, для зачисления в состав комиссии, для названия в резерв, то они рассматриваются уже комиссии. Да. И быть... в этом случае мы письменный ответ давать не Если должны. я не ошибаюсь, я не юрист, то тогда, наверное, сегодня в поездке дня должно было отдельно стоять вопрос об отведении вот этого списка. Какого? Ну вот как? Мы же его не рассматривали отдельно. Он учтен, что он принят. Вот этот список регионального отделения. Он... Вы просто не включили. Его, и нам говорите, что вы его не рассматривали. Еще раз вернемся к этим. Да, вот, как бы, значит, мне вот... значит, смотрите, мы э, основываемся да. на том, что к нам поступили предложения да. э, первичных организаций да. э, внутригородских муниципальных образований. В них ни слова нет у резервы, них только готовности для, для назначения в состав участковых комиссий. Все. Точка, конец сообщения. У нас в этом списке района... Документ и... Отделение к рассмотрению не принимается, потому что он неправомочен и не является субъектом выдвижения комиссии. <в> Приняли как входящий документ, не более да. того, как и у всех. То есть вы его вообще просто не рассматривали? Да, естественно. Но потому что он не надлежащий не субъект движения. Да. Да. Да. На все понятно. Все, -таки все Можно даже не вопрос, Давайте As дадим письменное разъяснение. Кто Да, письменное разъяснение, да? конечно, да. Давайте, да. Дадим письменное разъяснение, почему не рассмотрим. Вот эти 70 вопросов. Значит, да. Давайте, да, письменное разъяснение, кому конкретно, районного отделения власти. Кто заявлял, да выйдешь? Да. Районный отделение партии в связи с четниками, это предусмотрено, да? Ничего. Потому что список не обядает, да, мужчина. Потому что, да, почему не Потому что, Потому что, Правильно, правильно. Да, давайте мы закончим все-таки. Что мы делаем с последним вопросом? Золосуем заточку? Да, Сюда вошли все, да. кто подали, ну, у кого есть подписи, конечно. Все проверено, все... что мы да, Кто дал согласие, на заточку не То, да. Кто запросил да. голосовать? Десять. Повестка дня исчерпнет. А мы раз на вас есть. оставался, вы, вы как раз вот на этом спорте голосовании отсутствовали, поэтому остался вопрос, не будет. Вы голосовали, вместо вот этой гарантины против которой, собственно говоря, что она не должна быть миссия на впечатление председателя. Вопрос стоял на голосовании. И проголосовали, пять человек проголосовали за то, чтобы назначить заместителя Павлову, то есть послушать дело того же самого человека, который при этих нарушениях присутствует. Почему того же самого скажу, что это, как правило, они работают это, в общем, это не для кого не секрет. И пять человек проголосовали за альтернативную кандидатуру. Неправда, неправда, не Вот результаты. С вами, в общем, не так. не было, на самом против 4 воздержался один. Так что не было. А мы же воздержавшись, никого не регулировали. Нет. Нет. Четыре. Там не было пять, я говорю. Да, да, за пять. И если даже да, если смотреть, да, опять да, то, да. то да. Рабарунову не. Нет. Как вы считаете в этой ситуации не стоило ли действительно. отложить, а, ну, да, отложить рассмотрение этого вопроса? потому что, ну на мой взгляд, действительно назначать человека из руководства участковой избирательной комиссии это, в общем-то, некоторым образом. Продолжить. Вы предлагаете отменить решение? Нет, я просто хочу узнать ваше мнение. Так, как считаете? Вы, вы считаете? Да, да, да. Да, я хотела да, бы узнать, да. как вы да, да, считаете, да, в этой да, ситуации не было бы правильнее, на ваш взгляд, действительно, назначить представитель от политической партии, который совершенно точно будет, ну так скажем, поддерживать другую другой в этой Коллеги, у меня есть, по-моему, копии о удаленного ЧПРГ. Прочитав его, можно понять, соучаствовались Давайте просто раздадим посмотрим. Не, не удаленно чуть-чуть Я то здесь пришел. От партии Яблока поддержало сколько человек? Четыре. Четыре человека. Что воздержался? Мог себе голосовать. А человек да, мы три, мы сказали на голосовании три. Какая по ставление? мере поступления предложили. Какая-то из кандидатур набрала? по Председатель. Да, ну, все, вопрос решен. Нет, я поняла, почему задан этот вопрос. <смех> <и> <смех> я хочу, <смех> <почему? смех> узнать. <почему? Дайте> ответить. не Они смотрят и отвечают. Возникла мне органарную ситуацию. Ты председатель Вика? Да нет. Вопрос туда был адресован. Да, что касается К, я, я, я. партийного представительства да, их партийных квот, обязательных квот в составе тех или иных избирательных комиссий, участков, территориальных, ну, избирательных комиссий, муниципальных, образований Закон учетных про то что эти квоты есть, обязательные квоты партии да, на членство, а не на председательство. Поэтому, что касается договора о том, что партии Яблоко, партии Справедливая Россия, партии КПРУ мы очень уважаем. Парламент. Партии, по крайней мере, Санкт-Петербурге, там, например, в территориальной избирательной комиссии номер пять отсутствует, да, непосредственно которые были поддержаны этими партиями, это не противоречит. Но только что представительство в России а о том, что да, это вопрос партии, почему она не представил должен быть. На мой взгляд, абсолютно правильно. Представитель КПРФ говорил о том, что они будут да и растить председателя и это правильно поэтому что касается довода о том что вот у нас больше каких-то непарламентских партий от общественных объединений председателей мой взгляд, он уж точно закону не противоречит председатель, на мой взгляд должен быть, конечно, опытный, образованный и хотящий работать потому что, понимаете, быть председателем участковой избирательной комиссии на самом деле опять же, это моя точка зрения это большой подвиг да, заниматься вот этим, за те, то денежное вознаграждение, которое предлагается, да, и та нагрузка, которая влечет за собой в ту или иную избирательную, в ту или иную избирательную компанию, да, помимо основной работы, она колоссальна. Поэтому, дай бог, здоровья и сил тем людям, которые вообще на это соглашаются. Что касается, вот, вот, вот так бы я ответил. Поэтому, если кратко ответить, вы, вы, говорите, вы говорите о том, что, вот, почему не яблоко? Нет, нет, я считаю, не считается ли вы более правильным, чтобы было ситуации. яблоко. Тогда у нас возникла такая вот проблемная ситуация. Нет, у нас вакантное место. В данном конкретном интересный. возникло вакантное место. Может быть, стоит принять это решение из соображений, отраженных в пункте 2, чтобы расширить представительство политических партий среди председателей. Я считаю, что то или иное решение оно принимается тем или иным, да, какие-то да. решения принимаются С простым большинством. Какие-то да. решения требуют непосредственно. Ну, да на голос больше, да. Если решение было принято, я не присутствую. Вышли члены комиссии у вас с решающим голосом, у вас у каждого есть голос, значит, оно законно. И в том, что этот другой представитель по порядку принятия. Да, по, по порядку принятия. В том, что не, не, по, не представитель партии Яблоко, случае справедливой России, значит, оно законно. Почему, почему нет? Что? касается того что может быть представитель яблока более достоин во всей конъюнктуре нужно разбираться, но это вопрос вот не ко мне сейчас, потому что тут каждый за всех кто думает не готов они же не препятствовали у меня в разные есть вопросы у нас в повестке есть четвертый пункт разные позвольте я задам вопрос в рамках четвертого пункта нашей повестки я хотела бы узнать, кто из членов Центральной комиссии присутствовал на заседании, когда формировалась рабочая группа по прямому документу, И когда проходило это заседание, потому что я недавно В апреле, тут... да. Да. Валерий Анатольевич был. Да, я да. был. А еще? Я был. Не, не, был. Середине, не, был. Не, не было Шереднетьевой. Не было. Вы, вы, были. Не вы не были. были. Я могу протоколировать. Вы да, вот это можно протоколировать? Да, не было. Конечно. Пока мы закончим, Я помню группа, опять же, если вы составом рабочей группы в данном случае, да, возьмите вопрос на голосование и расширьте состав группы простым большинством голосов. Очень <социатива> очень если мы утверждали комиссии, да, а я, я, я, я, я не что у нас очень многие рассматривают. Это неправильно. Петербургская избирательная комиссия выступает, всегда выступала, выступала. Выступает, внушает, участие, да, и выступает. Политическая за политическую видение. А какое число еще? Да, на речи, я говорю, что это 18 апреля, и, конечно, да, 18 так да, Мы облегали, придем предложения. еще но, тогда да. обсуждали. Товарищи, 18 а а а а а а а а апреля не было никаких. Попробу, 18, 18 апреля 18 апреля, Все, друзья, закончилось. Чай, ботики, да не было.